Alpha Centauri <laughs> Почему нарушаете правила дорожного движения по 12.2 по 12.4? Можете сказать? При всем при том, вы производите остановку транспортных средств на пересечении проезжих частей. Ну что это, это перекресток, Разметка, видно. Это перекресток. Что это, островок безопасности для вас? Но это не перекресток. А, а что это? Прилегающая территория. А? Перелегающая территория. Прилегающая территория, но ну, мы сейчас здесь стоите. Как ваша машина должна быть припаркована согласно пункту 12.2? У вас неправильно привижение ну как каким образом да. каким образом я вас спрашиваю вач инспектор пункт 12.2 а что о чем гласит о чем как должно быть припарковано транспортное средство как я вас спрашиваю вы же инспектора вы сейчас в данный момент нарушаете правила дорожного движения на вас будет составлена жалоба соответствующие органы хорошо представьтесь пожалуйста Представьтесь пожалуйста, согласно закону о полиции, представьтесь пожалуйста, статья 5 пункт 4, представьтесь пожалуйста. Моя фамилия Максимов. Моя фамилия прапорщиков на Должность ваша, пожалуйста. Инспектор ДПС. Инспектор ДПС. 27 52 спасибо большое. Служебное удостоверение, будьте добры. Вот, Какой вас да. Так вас Почему перекони не в неположенном месте? Я зафиксировал ваше нарушение да, Понятно, а почему перекони не в неположенном месте? Вы можете составить на меня протокол, который я буду обжаловать Понятно, документы можно вашу ветер. Можно, подойти к машине Вы то можете объяснить, почему вы правила дорожного движения нарушаете? То есть вы считаете, вы припаркованы сейчас в данный момент нормально, да? Тогда примите меры данному сотруднику полиции, составьте на него административный материал. Вы имеете вот такое право? Как сотрудник полиции, как инспектор ДПС? Ну, составите сейчас пример. Будете составлять? Через... Не будет. Передаю паспорт гражданина Российской Федерации, пожалуйста. Я вам объяснил, чтобы зафиксировать ваше нарушение. Дают он а Вам же дает право нарушать правила дорожного движения. Почему нельзя в данный момент нарушить? Вам же дает право. Ваш статус, ваши погоны, ваше звание. Вам тоже, видимо, дают звание. У ну, вас вы нарушаете, значит, Я нам не можно не нарушать, а? Вы уже стоите не сейчас нарушение правил дорожного движения. Вы можете заставить административный материал, говорю у меня. Давайте договоримся следующим образом. Вы сейчас значит, данному сотруднику полиции подходите, говорите, чтобы он перепарковал свое транспортное средство. Он водитель, да, данного транспортного средства, я так понимаю. Пусть припаркует транспортное средство согласно правил дорожного движения, мы ее разойдемся к Хорошо, давайте я подожду. Mm -hmm. Спасибо за понимание.